Здравствуйте! Сегодня 26 февраля 2020 года, канал «Народовластие», программа «Плохие новости», я Вячеслав Мальцев, и у меня прямой эфир. Вещаю из дальнего зарубежья. Напишите, как слышно и как видно. Так, ага. Так, так, что тут товарищ Сталин? Ага, ну это тут между собой. Так, так, так. Вячеслав, в США огромная организованная преступность. Это неэффективность работы исполнительной законодательной власти, нежелание властей бороться с ГГ или другие факторы демократии. Ну, в США, собственно, организованная преступность абсолютно не огромная. Рафаэль, если сравнить с российской или с любой другой нас э, привыкли пугать оргпреступностью в США, которая на сегодняшний день уже, так сказать, ничего из себя не представляет. Если э, сравнивать с какими-то странами третьего мира или с теми же Соединенными Штатами времен, там, я не знаю, каких-то 30-х годов, мы привыкли рассматривать мафию американскую по фильмам там, «Однажды в Америке» или по книге Крестный отец, ну или по фильму Крестный отец, ну все не, не так, уже давным-давно. Так, сегодня, так, видно и слышно хорошо, отлично. Сегодня 26 число, в 1714 году царь Петр Алексеевич, Петр Великий, издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, которые не прослужили рядовыми в гвардии, то есть если рядовым в гвардии не служил то будучи дворянином можешь стать там каким-нибудь коллежским да, регистратором, но не можешь стать прапорщиком да, потому что э, те люди, которые получают офицерские звания должны быть солдатами, это было мнение Петра и представляете, ныне вот прикалывались все 23 февраля, показывая фотографии там Володиных, Мишустиных, Медведевых, которые там свинками стоят. Кто-то писал, что они репетируют похороны, сами знаете кого, а кто-то прикололся, что вот эти вот вояки ни одного дня никто в армии не служил. Да, я всегда вспоминаю, как наверное, год 95-й был, Володин показывает мне майорские погоны, я говорю, что это за погоны, он говорит, все, вот я типа майор, и говорит, тебе тоже надо получить офицерское звание в запасе, я ты кто в запасе, я говорю, сержант, я говорю, не, я так и останусь сержантом в запасе, зачем мне майорские погоны, я думаю, сейчас он генералиссимус уже в запасе, Обратите внимание, ни Путин, ни Медведев, ни Володин, ни Шойгу, даже который генералиссимус и так далее, я уж про Матвиенко не говорю, да, ни дня не прослужили в армии, все наверняка, но Шойгу и эти уж наверняка не меньше. Так что при царе Петре, даже если бы они князьями были, в чем я абсолютно сомневаюсь, я думаю, что были бы они... Сына одноглазого уборщицы, его актер навряд ли бы стал князем. Но если бы он только был Меншиковым, да, меньшиков, видите, благодаря своим собственным заслугам стал тем, кем он стал. А Путина назначили, его везде назначали, он абсолютное ничтожество. Он ни разу не выиграл ни одних выборов. Он ни разу нигде ничего не занял сам, понимаете? Потому что он абсолютное ничтожество. Поэтому, конечно... Такие люди при Петре Великом, они бы были мелкие, а вот при Владимире Мелком они великие. Так что, так, вот 26 февраля, меня просят просто о, о какие-то исторические вещи. Рассказывать, говорят, это очень интересно. И давать комментарии. Вот 26 февраля 1794 года во Франции издан декрет конвента о конфискации собственности врагов революции. Ну, к тому времени уже большинство врагов народа познакомилось с новой машиной, да, Жозефа Гильятена, да, поэтому, в общем-то, можно было у них конфисковывают совершенно свободно, то есть они даже и особых претензий не предъявляли. В общем, термин, кстати, враг народа, вот как при Сулле императоре, не императоре, извиняюсь, да, а, ну римском Цезаре, так скажем, диктаторе римском, как вот появился этот термин враг народа, да? Он актуален и по сей день. И, конечно, его сильно э, там запинали как-то и измазюкали в 30-е годы, в 37-м году у Сталина. Но, по сути-то, враги народа существуют. Но разве Путин не враг народа? Типичный враг народа. Малефик, злодей. Так, и вот... Сегодня, кстати, это день рождения Эрдогана, так что вот интересно, что можно. Я его не сильно люблю, но я его с точки зрения... Как бы по желанию сказал бы ему, если бы была такая возможность относительно Путина, делаешь практически все правильно, сильнее его давить, дай и, и загибай, больше ножей в спину, больше ножей, хороших и разных, это вот абсолютно точно Вот пишет, ты что сделал? Ты изменил мою главную мечту, теперь мечтаю увидеть суд и справедливый приговор этой банде. Видите, как это? Хорошо или плохо, я не знаю. В Бразилии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Ну, то есть в Италии э, больше... 300 человек значительно больше умерло, тоже уже сложно сказать, сколько, много. Много. То есть по умершим каждый, я не знаю, несколько часов обновляется цифра. Если посмотреть люди, какого возраста умирают, то в основном старики, да, там самый молодой практически, ну, из тех, кого я там вычитал, 76 лет, так 90, там 83 и так далее. То есть я так понимаю, что, ну, что возможно, что этот вирус искусственным путем разработан, потому что ну, прошлые пневмонии, вот эти вот вирусы, да а такие как испанка, в основном убивали молодежь, убивали самых сильных, убивали людей, у которых мощный метаболизм, да, а эти подбирают, в общем-то, как санитары леса, да, поэтому, ну, не знаю, что тут сказать, спрашивают опять, возможно ли, что это сделал Путин, конечно, возможно, ну, вы понимаете, я, исходя из, так сказать, своей профессии, да, могу загнуть пальцы, да, то есть, ну, во-первых, сделал тот, кому выгодно, да, то есть Путин, Путину это выгодно, безусловно выгодно, ему хаос выгоден, поскольку у него в стране хаос, да? ему экономический кризис выгоден мировой, потому что у него в стране кризис, то есть, так никто внимания особого не будет обращать. Кроме всего прочего, он мог это сделать. По каким причинам? По объективной причине, потому что есть лаборатории старые советские, остались и достаточно много. Старые советские разработки, старые советские вирусы, военные вирусологи, есть грушники, которые применяли уже химическое оружие, почему бы им не применить бактериологическое оружие. Да? Вот. Но самое главное, нужно всегда личность преступника учитывать, кто такой Путин. Ну, это молифик и злодей. То есть, если есть два пути, один путь человеческий, правильный, путь правды, так сказать, путь добра, и есть путь зла, и даже более э, худший с точки зрения результатов. Да? То есть, на, на, пути, на пути добра ты добьешься большего, чем на пути зла. Путин выберет путь зла. Почему? Он не умеет идти путем добра. Они не умеют делать ничего. Они разрушители, они подонки, они мерзавцы. Они не умеют, не умеют созидать, они умеют только разрушать. И поэтому, конечно, он выберет всегда путь разрушения. Почему? Потому что э, любой другой путь он не сможет пройти до конца. А этот путь, да, то есть, когда мне говорят, а вот вы придумайте, пожалуйста, за них там спрогнозируйте, Какие подлянки они могут сделать? Я говорю, да я в жизни не смогу спрогнозировать тех подлянок, которые они придумают. У них же мозг на это заточен, у этих малификов. И этих злодеев специально в КГБ держали, вот этих ублюдков. Потому что они такие, понимаете? Потому что они ну, особые порода людей. И не ото всех избавились-то. Я понимаю так, что их постоянно каждый век... Старался избавиться от таких людей И, никак, и, и так их обзывали там, и колдунами, и ведьмами, там, и врагами народа И по-всякому их называли и не избавились от таких подонков Потому что они мимикрируют, потому что они сами стараются да, в, войти в ту толпу Которая пытается избавиться от таких малефиков. Вячеслав, прокомментируйте, пожалуйста, приватизацию Северокрымского крымского канала, подачу воды в Крым. Я, честно говоря, не много информации на этот счет знаю. Давайте я тогда постараюсь не забыть и э, посмотрю все, что с этим связано, и уже вам э, расскажу. Коронавирус умный фейк, понять для чего невозможно. Через сто лет, может быть, нам скажут правду, как это всегда делалось. Но это не фейк, огромное количество видеозаписей, как люди помирают. Люди фейково не помирают, поверьте. Поэтому. Я вполне допускаю, что это путинцы запустили, тем более в России никто не болеет. Я вполне допускаю, что э, противовирусные, вот именно лекарства против этого вируса каким-то путем э, гражданам подали. Обратите внимание, китайцы, которые живут в России, они тоже не болеют. И те, которые приехали... но постоянно проживают в России, они не болеют. Посмотрим, что из этого выйдет. Если так будет и дальше, то будет все понятно, что противовирусные препараты именно против этого вируса подали вместе с водой. Все пьют водопроводную воду, все пьют воду из бутылок, без воды ни туда и ни сюда, и с хлебом, конечно. То есть если бы вот... Вернуться в 2013 год, когда мы рассказывали, как Путин будет применять вирус, как раз мысли были об этом. Тогда, я, кстати, тогда не сказал о том, как я сказал, что препараты против вируса там как-то доставят, но не сказал как. Ну, догадаться несложно, в общем-то. Поэтому... Конечно, они не послушали Мальцева и не из-за этого так сделали. Если они так сделали, то из-за того, что они малифики просто. Почему считает Всемирная организация здравоохранения этот вирус странным? Потому что нет э, данных о эпидемическом контакте в нескольких регионах, каких они не говорят. То есть какие-то регионы заболели, а как, почему они заболели, никто не знает. То есть каким образом вирус туда экспортирован. То ли его грушники привезли, там и распылили, да, на каком-нибудь рынке там или так далее. То ли еще как-то. Непонятно совершенно. И на сам рынок в Ухане, в Ухане, в Ухане, Попал он непонятным образом, то есть это не местный вирус, это уже абсолютно четко ясно, это уже об этом сказали все вирусологи, что этот вирус откуда-то доставлен туда, кем доставлен, как доставлен, это уже как бы вопрос будущего, да, может быть никто и никогда и не узнает. А вот в другие места Всемирная организация здравоохранения не знает, как он попал потому что эпидемического контакта вот этого не было, да? а вирус попал. И они говорят, что возможно какие-то граждане, там, которые были в Китае, они заразились, но заразились не сильно, в смысле процесс шел не очень такой активный. И потом приехали там в те места, про которые вот они не говорят. Но я так понимаю, что это Европа и как раз Италия. И там они заразили других людей, у которых тоже не был активным этот процесс. А вот, вот эти уж другие люди, они заразили, и эту связь очень трудно проследить. Но я думаю, что это что-то что ерунда какая-то. Я, конечно, не вирусолог. Мальцев, когда поедешь в Россию пенсию оформлять, Матвей Полеев, смешной ты, Матвей Полеев, если в России будет Путин, то пенсию а, люди 1964 -го года не будут оформлять никогда, потому что пока мы доживем до 65 лет, ее продлят до 70 лет, а до 70 мы просто не доживем. Так что ты насчет моей пенсии не беспокойся, Максим Полеев, можешь ее себе забрать, от пенсии. Коронавирус это фейк, не верьте, ага, конечно, у меня вот рядом с домом, грубо говоря, коронавирус, а я не верю, не, я не верю, да. ой, не вижу, милый, не вижу. В Иране коронавирусом заразились двое крупных политиков, За, заместитель министра здравоохранения заразился и депутат парламента. В Гонконге правительство объявило о выделении 15,5 миллиардов для поддержания экономики. А знаете, как будут поддерживать экономику, выплатят наличными по 1283 доллара каждому, кто проживает в Гонконге. Для чего? Для того, чтобы стимулировать потребление. Вот представьте себе Путина, который на фоне вируса. Кому-то хоть копейку, хоть копейку выделили. Я уж не говорю по 100 тысяч рублей. Хай копейку дадут они? Они скажут, вирус, давайте, налоги надо увеличивать, отнимать все надо. Как вы относитесь к Платошкину? Меня этим вопросом замучили. Можно я не буду отвечать? Я не знаю, кто такой Платошкин. Я не хочу слушать Платошкина. Можно я не буду слушать Платошкина? Я два раза слышал, один раз мне на 10 секунд включили, где он радовался, что он победил там с, с кем-то Медведева. Ну, ради бога, если он.. Почему не Гитлера, блядь? Он еще и Гитлера победил. И еще что-то тоже включили какой-то. Все, ну, мне неинтересно. Можно мне не слушать его? Здесь Латы наш царь или они, там ну из парта, держись. Ведь спасибо. Здравствуйте, Вячеслав, наверное, этот вопрос поднадоел вам. Путин уйдет. Как, как вот Василий Иванович с Не уйдет. Не уйдет, конечно, в любом случае. Коронавирус – это обычный грипп, только на панике, а паника на весь мир пошла. И, конечно, так оно и есть, безусловно. Мы об этом говорили, что, что пандемия – это то, что просто страшное. да. Это такая же эпидемия, только страшная. И вот и все. Мы пережили русский грипп, который во всем мире убил 300 тысяч человек да, в 1977 восьмом году. Не 2000 как здесь, там, или 3, да? а 300 тысяч во всем мире, кроме Советского Союза, потому что мы не знаем, сколько там э, людей болело, да, ну, вернее, сколько умерло. Ну, я вот болел, там товарищ мои болели, школа моя болел. В школе ни один не умер из нас, поэтому я не, я не знаю. Да, да что-то все болели гриппом, но, но никто не помер. Да, так что все... Так сказать, движение, которое возникло, вот это связанное с пандемией, оно, конечно, в головах, оно, конечно, в информационном мире, но оно не само по себе, реально инфекция страшная, реально вирус может очень здорово пошатнуть экономику и ряды потрепать. Он должен был возникнуть совершенно однозначно, что на стыке эпох должен был возникнуть тот э, вирус, который заберет все старое, что э, к новому миру, так сказать, не относится. Это классика жанра. Я говорил уже, посмотрите, испанка шла война, и испанка убивала молодых людей, как раз тех, которые воевали. Да? И в конце концов, когда под, подобрало там их я не знаю, под 100 миллионов, цифра сейчас от 64 и выше, как хотите, да, ну, в любом случае, и причем подобрала как раз в тех регионах смерть, где шла война мировая, где готовились к продолжениям этой войны, да? и все, и, и сразу же прошла всякая охота воевать, не только охота, и возможность. Человечество просто на некоторое время потеряло возможность во-первых, Во потерял желание из-за того, что прошла война, которая съела 10 миллионов человек, плюс 100 миллионов подчистила, и основная масса из них молодые люди, да, и потом еще и вот как бы это все соединилось в один флакон, да, то есть настроение было точно не военное. Поэтому, я думаю, что здесь тоже это возможно не как бы в Путина, хотя не исключаю этого. Вот пишут, если бы вирус не был, он бы все равно должен был появиться. Конечно, и мы об этом говорили с вами и в 2013, и в 2014 году, да накануне того, как появился вирус, мы с вами об этом говорили, что обязательно должен появиться. Я, помните, спрашивал, это та пандемия или не та? Помните, вот в первый день, когда появилась информация, я говорю, мы ждем пандемии. Она должна разразиться вот-вот. Та это пандемия или не та? Можно отмотать, сколько это будет. Но ну, это где-то там, как в январе, там, после Нового года об этом разговор был. Тебе, успеем набрать 2000 добровольцев? Конечно, успеем, а куда ж деться? Они у нас уже есть. Они у нас уже есть. Привет, Вячеслав, как ты думаешь, надо идти не на выборы, а площадь Кревевьев, чтобы у всех были медицинские маски, надо а Россию освобождать, пока не поздно. Я, конечно, я предлагал это сделать с 5-11 -го -го, 17 -го года. Тогда это можно было сделать легко. Тогда все было готово. Сейчас уже можно об этом говорить. Все было готово, чтобы это сделать. Вот, Кстати, насчет 5-11. 2017 -го года, сегодня Александр Комаров вышел из колонии в Нижнем Тагиле, он был осужден, его задержали в марте за то, что он якобы 5 ноября, то есть задержали его 20 марта, 2018 -го года, за то, что он 5 ноября 2017 -го года хотел включить на телевидении э, выступление Мальцева и спровоцировать массовые беспорядки. Он с 20 э, марта 2018 -го года по сегодняшний день сидел, можете себе представить. То есть вот если говорят, что кто-то там сидит из-за Мальцева, вот Комаров точно сидел из-за Мальцева. 100%. Понимаете? Потому что 5 11 уже закончился. И единственное так сказать Недовольство властью вла Власти относительно Этого человека могло быть только Ну только два, во-первых он бывший следователь То есть он их подвел Как они считают да? И во-вторых он соратник Мальцева Вот его посадили за то, что он соратник Мальцева И он сегодня только вышел Больше он ничего не совершал И я абсолютно, когда говорят там Вот там Они там какие-то люди сидят из-за тебя Нет они многие сидят, потому что они борцы за свободу и так далее. Комаров сидит за меня, сидел за меня. И да, и я очень сильно переживал из-за этого. Из-за того, что его посадили только потому, что он соратник Мальцева. Все, больше ни по какой причине. Но я думаю, что мы за это еще ответим. Я думаю, ответим. В Приморском крае произошел подрыв магистрального газопровода, почему, а в Пермском, извиняюсь, я Сосли прочитал в Приморском. Не дай бог, обычно как скажешь, так, так, оно, так оно и случается. Mm. Вот. В Пермском крае, да, я еще удивился, думаю, какой Приморский, если там с... И чуть ли не с екатеринбурга фотки да или там с перми я уж не помню откуда откуда да там я не знаю возможно из москвы уже фотки там все небо в огне да то есть жуть какая то и вот видео видео показывали посмотрите кстати на я на свой авторский канал с, взял эти видео с. значит, перепостил я с нашего чата как раз, причем с в телеграм-канала народовластия 5.11, то есть чат народовластия 5.11, телеграм-канал народовластия новости, а мой Канал это авторский канал Вячеслава Мальцева, так что под ч, по, подписывайтесь, подписывайтесь. А И мы говорили многократно с вами, что будут взрываться газопроводы, что будут ломаться всякие нефтепроводы, да, вот там засрали нефтепровод грязной нефтью, взорвался а, сейчас этот газопровод, и это не последний, будут еще, я же говорил совсем недавно, помню, что будут еще такие взрывы, это же не самый страшный, хотя мы много информации не имеем по этому поводу, я думаю, будут еще страшнее взрывы. Вот. Почему? Ну, потому что они только крадут деньги, они ничего не вкладывают, ничего не ремонтируют, там, где нужны какие-то затраты, они этих, эти затраты пытаются миновать. Почему? Потому что они прекрасно все понимают, что все заканчивается. Так, пишет «Массовые психозы и коронна хуяс". Ну, массовые психозы – это хорошо для России. Что может лишить Путина короны? Вот этот самый коронавирус и может его лишить короны. И ситуация разогревается, и не надо давать ей остывать. Нужно, в общем-то, эту информацию показывать. Всячески они будут ее пытаться замалчивать. Как только коронавирус начнется в России, нужно раскачивать ситуацию. Это как раз та ситуация, на которой мы можем так скажем, ну который, при помощи которой мы можем выдавить Путина и путинских. Если начнется жопа, они начнут прятаться. Они еще герои, что ли, они подыхать пойдут? Не пойду. У них все нормально. Бабла навалом, дети забугромят. Они будут прятаться. Вот не надо дать им спрятаться, нужно их к ответу призвать. ФСБ задержал двух подростков, готовивших нападение в Саратове. Это то самый ФСБ, который задержал Рыжова, да, который подкинул Рыжову взрывчатку и так далее. А этих подростков 2005 года, то есть им там одному 14 говорят, другому 15, их задержали с обрезом, и они готовили якобы массовые убийства. Я представляю, что было бы с нами. Я помню себя в этом возрасте. У меня были и обрезы, и пистолеты. Один пистолет Браунинг 1900 -го года, такой, из такого Ленина застрелили, ранили, вернее, эрцгерцога, Фердинанда убили та, из такого Браунинга у меня. Александр Иванович Белотелов, директор 28-й школы, отобрал такой пистолет. Вот. И, то есть оружие был навал я помню, мы прострелили у дома офицеров эту тумбу такую металлическую, из вальтера, который не стрелял, не стрелял, а потом взял да выстрелил. И нас тогда таскали в милицию, но даже на учет не поставили. Я помню, меня там что-то пытались расколоть, я включил дурака и все на этом закончилось. То есть ничего не, не получили, никакой информации. И что я могу сказать, то нас бы пересажали и, и надолго. Я вот помню, я работал участковым когда? То есть это 87, это начало 88 -го года было, я точно помню, это весна 88-го, я иду на работу такой довольный, причем форменной одежде. Я как сейчас помню, сапоги все боялся испачкать, грязь такая была, их начистил так хорошо, иду такой весь счастливый. Вдруг смотрю, с какими-то Винтовками дети бегают. Я ну, там, подозвал, говорю, ну дай сюда. Посмотри, нифига себе. Маузер, винтовка. Ну, что-то я эти винтовки забрал, там принес, пикет, поставил. Ну, детей там переписал, естественно. Где взяли? Они что-то там неясно объясняют вот И старший участковый Паяркин приходит А я забыл брать винтовки Говно какое-то, зачем они мне Я что-то сижу там, пишу И вдруг он, э, Слава, ты где там Это, взял мои Я говорю, что твои? Винтовки там эти, я говорю, твои Говорит, мои, я говорю, а ты куда их делал Он говорит, да я их в сортир В деревянный выкинул Вот, ну я говорю, ну там их уже нет Этих винтов в деревянном сортире Ну конечно пошли, там оказывается ситуация была такая, что оружие изымали очень много. Ну, потому что все вот эти мои напарники, они стали э, с, ну, в начале 50-х, в конце 40-х начали работать, представляете, в милиции. И изымали оружие пачками, а Куда? На уничтожение Все это очень долго Если ты оружие изымаешь Там нужно писать какие-то малявы Дело возбуждать Кому надо из такого говна делал на человек Возбуждать, поэтому отняли, бросили Он в гараже хранил кучу Ну, какие-то, наверное, пристроил хороший я помню, тоже мне револьвер дал Старый, я с него стрельнул Его сорвало Весь одна рукоятка осталась Патроны, я помню, пошел тогда все просто, было на завод Кирова, который был нефтеперерабатывающий, там у них револьверы были, и я у них пачку патронов взял, они мне, конечно, еще в дали пачку патронов, все, пошел стрелять, дыдыш, оторвал его все, да. вот, оружие навалом было, вот я к чему это рассказываю, потому что вот этих детей с этим маузером, их бы нахер пересажали, сейчас вот эти ублюдки ФСБшные, чтобы получить себе лишнюю звезду, но вы же понимаете, что никто, вот в советский период, представьте, вот я злодей, так, хочу я себе там лишнюю звезду, хотя мне нахер не нужны были, вот схватил этих детей, притащил бы, посадил, наехал бы на них, и они бы рассказали мне, что хотели школу расстрелять, ну что, не рассказали бы, да легко рассказали. Ну, я бы написал такую маляву, да, что там вот детей задержался ружьем хотели они школу расстрелять. И отдал бы я это, эту маляву наверх. Что бы со мной сделали, вы можете себе представить? Ну, начальник Гордеев, полковник, наверное, растерзал бы меня сразу, блядь. А потом, а если бы оказался дураком, но он не дурак, конечно, и я тоже не дурак, то лишился бы сразу партбилета он, не я, я не был партийным, Понимаете? То есть какая разница, почему, потому что там бы люди за голову схватили, сказали, вы еще тут нам 37-й год устраиваете, вы окирели, вы знаете сколько раз в жизни, будучи участковым, я проработал только год, год практически один месяц, Должно, ну, если с учетом отпуска, то чисто год, и сколько раз в жизни я слышал, ты что нам тут 37-й год устраиваешь, понимаете? То есть, люди тогда были готовы давать отпор. Почему они не готовы давать отпор сейчас? Потому что власть требует, потому что это Путин, сука, требует, чтобы они детей сажали. Он жутко боится детей, потому что он понимает, как Наполеон лучший солдат 15 лет. Он их, не, он их совершенно не понимает, это другие люди, это другие дети, они из информационного мира, понимаете? Эти. Поэтому он, конечно, он хочет их запугать Он не может их остановить Он не может им запретить там В интернете сидеть Он не может им запретить мыслить по-новому Он не может заставить их смотреть Соловьева и Киселева Но он может их запугать Понимаете? Вот для этого он все это делает Этот подон Поэтому Что вот детей сейчас Я так понимаю ФСБ крутит и еще там на что-нибудь раскрутит. Ну что, Мальцев виноват, вот как в деле нового величия. Говорит, Мальцев виноват. А здесь тоже Мальцев виноват. Да? Почему детей-то трамбуют? Потому что у них обрез. Нет. Потому что ФСБ создали группу специальную для того, чтобы себе поставить эти звездочки. Да? И там всякую чушь писали, а дети отвечали. Они же любят игры. Они играют в игры. Что, они на самом деле хотели взять обрез, пойти там кого-то стрелять, что ли? Да нет, конечно. Такие вот дела. И у ульяновского школьника мать нашла нож, а в рюкзаке, а на следующий день он порезал учительницу. Вот нужен был его пистолет, чтобы порезать учительницу, или там бомба ему нужна была. Ну вот он лично заточился против учительницы, ну взял нож и порезал, если у него не все дома. Ну или если ему такую там устроили обструкцию, да, что ох, он вынужден был так поступить, это же надо еще разбираться. Почему? Ну я предполагаю, 15-летний школьник, ну скорее всего с головой не то, да. Но опять же, запросто терроризм могли ему там нарисовать. У него беда в башке, да, его могли бы нам продемонстрировать как террориста. Сколько таких террористов психически больных? И при, при Путине в России количество психбольных только увеличивается. Обратите внимание. Город Ульянск в одной школе очаг туберкулез, другой восьмиклассник порнул учитель ножом прямо на уроке. А виноваты, знаете кто? А правильно, телевизор, интернет и группы смерти, бля, против которых активно выступает Путин, потому что он считает, что из-за этого дети кончаются самоубийством. Не из-за него, подонка, а из-за того, что они в группах смерти. Хотя МВД нам говорит, что ни одного доказанного случая нет. Ни одного! чтобы э, кто тот, кто покончил с собой. Они даже про эти группы-то и не знают. Ну, ни одного... Ладно, там... Э, они, он говорил, этот зам, начальник МВД, что в 97% случаев не знали, даже вообще это не связано. А вот в 3% случаев есть еще там знак вопроса. Может быть, да? Ну, будем считать, оставим это в качестве статистики. Скоро за обрез будут менять подготовку к свержению строя. Совершенно точно, конечно. Они очень сильно боятся. Только они не того боятся. Мочить Путина никто с обреза не будет. Его будут мочить новыми техническими средствами, чтобы он знал. Для этого не надо никаких обрезов. В Сочи двоих детей унесло течением реки в море. Я понимаю, так разлив реки и Пытались они перейти реку, были снесены в море потоком, это в Лазаревском, да. И я так понял, что их особо сильно никто не ищет, потому что очень сильный шторм, и поэтому ходят по берегу. Вот. На прибрежной территории ведутся поиски. В Туве женщины и четверо детей отравились угарным газом. Пишут, что госпитализированы, но в последнее время очень э, как-то это все странно. Да? То есть раньше как, если отравленный угарным газом все-таки доезжал до больницы, то там его в общем-то реанимировали, потому что дальше уже конечно реанимационные мероприятия. То сейчас как-то совсем все странно, человек угорел, да, попал в больницу, пролежал сутки, через сутки умер. Бля, как это? потому что никакого карбоксогемоглобина не останется у него в крови, с чего бы он помер. Ну вот так, вот такое вот долечивание, я, я бы так сказал. Поэтому, ну, будем надеяться, что все нормально будет. Но вот опять Олю Баталину вспоминая, который хочет в Конституцию внести а, заботу, а, параграф предусматривающий заботу о детях, что дети самое главное богатство. Вот оно богатство. Одна сплошная нищета, кто угорел, кто сгорел и так далее. То есть легче было бы выделить средства для того, чтобы побороть пожары и побороть вот такие печки, да, от которых дети погибают или отравляются. В Эрмитаже мать, кормящую, значит, грудью, погнали, сказали, сидите дома, нельзя кормить детей. Да ну, все нельзя в России в этой путинской. В Дагестане внучка порезала 80-летнюю бабушку, мигрант. Убил лопатой брата в Петербурге И закопал тело в лесу Я говорю, то есть раньше Такие новости нужно было откуда-то Там выковыривать Сейчас они прям вот они пачками Прям ленту можно гнать Вот такого ужаса В Москве уголовное дело о побоях Возбудились седьмой попытки Ну, а что такое побои? Абсолютно как бы это самое. абсолютная ерунда в понимании ментов да если они там лупасят девушек в живот и прочее. в петербурге задержали предполагаемого вербовщика террористов полная хрень вообще вот, не верю я представляю как после того как путинский режим Пойдет, как, какие показания эти суки будут давать. Вот эти, которые террористов, там, всяких экстремистов задерживали. Я представляю, что они будут рассказывать. А мы будем это показывать. Включим бля, гребанный телек поставим там, чтобы комментировали Соловьевский, Селевым вдвоем. Бля, в робах полосатых. Бля, и они будут рассказывать, кто что там рассказал и сказал и дал, какие показания. Под Астраханию отец и сын похитили соседа, пытаясь найти пропавших коров. Классическая ситуация. Мать... Так, так. Врач скоро э, рассказал о спасении закопанного хулиганом в снег ребенка. Мы это, об этом говорили, что в Мурманской области один придурок мальчика одиннадцатилетнего избил и закопал в снег. Вот российский полковник-миллиардер, про которого мы вчера говорили, Сергей Терентьев, бросил свой особняк и сбежал в Монако. Ну, знает полковник, куда надо бежать, может в гости к нему съездить. Тут недалеко у меня. Сказать, слышь, Терентьев, а чё там? Адресок подкиньте Терентьеву, мы его посетим. Историку Скалова предъявили новое объ... обвинение о не... в незаконном хранении оружия. Ну, понятно, сейчас много что там. Представляете, он там общается по этому делу, по убийству и расчлененки со следователями. Что он там им наговорит? Жуть. Там можно 50 дел на него возбудить. Ну, потому что там оружие, херня какая. Я думаю, что у него это оружие навал. Это вот тот вопрос, о котором, который я сейчас поднимал, по поводу того, что там нашли обрез и все, и значит они хотели всех убить. Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии, Это вот эти 20 вопросов Путину и там, я так понимаю, про синицу спрашивали, я сам эту гадость не смотрел, да, а, э, вот блогер Синица, которого мы единственные, пожалуй, кто защищал, остальные говорили, что он там злодей и так далее, что он призывал каких-то там детей убивать, никого он ни хера не призывал, и Вову тоже гонит, ну, потому что он подонок. Так что, Синицу надо защищать, безусловно. Владислав Синица это человек, который абсолютно ни за что не просто пострадал. Вообще ни за что. Кто-то хоть бумажный стаканчик там пластиковый кидал. А он даже пластиковый стаканчик не кидал, потому что не ходил ни на какие митинги. Пишет, Монако везде видеокамеры. Так мы же не будем там как-то что-то. Мы просто в гости приедем, а вообще бы нет. Вячеслав, когда этой лживой системе конец будет? Ну, во главе системы стоит Вова Путин. Поэтому когда будет Путину конец, не раньше, чем Путину будет конец, будет конец этой системе. Так. Выступление Владимира Путина на коллегии МВД прошло. Он на все факты произвола, фальсификации прямого подлога, что само все является уголовным преступлением, требует реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность по поводу глунного. Дело, да, понятно, что там команду непосредственно давал сам Путин, что же граждане, которые ходили там с плакатами Венедиктов, они что ли это выпросили? Нет, это дал команду Путин, потому что те люди, которые эту медузу финансируют, да, это путинские, непосредственно рядом с ним находящиеся, может, Кириенко, я не знаю, кто там эту медузу финансирует. А, соответственно, сразу же видите... Этих трамбанули ментов. А ФСБшники, кстати, ускореблись, из-за которых-то весь сырбор. И о необходимости усиления контроля за интернетом он сказал. Да, потому что самоубийство, правонарушение, да, подростков склоняют к самоубийствам. блять, мерзавец конченый, вообще негодяй. Значит, про бизнес не забыл, конечно, да. Ну, понятно, что иными словами, там, давайте шкурьте, и все будет нормально. Об экстремизме сказал, ну, тоже, что всех, всех прикроет. В прошлом году число при к направленности уменьшилось, причем более чем вдвое, однако это, конечно, не повод для самоуспокоения и так далее. Ну, то есть, давайте, дерзайте. И так далее. И в МВД созданы два новых подразделения сразу же. Да, это для борьбы с наркоугрозой в интернете. Ну, то есть то подразделение, которое будет наркотиками торговать через интернет. Мы же понимаем. Поскольку кому-то надо, Ивановское ведомство сократили, кому-то надо героин продавать в таких масштабах, да. То есть четверть мирового героина потребляет Россия. Как его продавать? Ну, самый хороший путь через интернет. Чтобы там не было лишних, значит, должно быть ментовское подразделение, которое будет этим заниматься. И второе. Значит, подразделение у них будет снижать уровень киберпреступности. Да? То есть, ну, фактически чудить в киберпространстве призвал путин мвдшников реагировать там на все факты произвола предельно жестко и наказывать создателей группы смерти призвал ну потому что а как же это они же виноваты что такое количество самоубийств и дал совет путин оппозиции вот слушайте совет я вот ну, будем считать, что я не оппозиция, а сопротивление, но будем считать, что я оппозиция. Потому что, ну, по большому счету, это одно и то же, да? Только в российском понимании оппозиция – это тот, кто стоит с плакатиком. И вот что говорит. Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны недостаточно, нужно обязательно предъявить позитивную программу. Вова Путин говорит. Слышь, Вова, вот я конкретно к тебе обращаюсь. Вова Путин, послушай позитивную программу, мою позитивную программу. артподготовки, подготовки народовластие, позитивную программу. Первый пункт позитивной программы посадить на кол Путина. Но по решению питерского трибунала, конечно, не, мы не будем а, чинить произвол. Это позитивненько, Вова, скажи мне. Конечно, позитивненько, представляешь, ты замковый камень, главный коррупционер, главный подонок, преступник, совершивший преступление против мира и человечности, злодей, малифик, ну, первый пункт, естественно, тебя осудить и как-то наказать в зависимости от решения трибунала. Я, конечно, буду предлагать накол посадить. Это я считаю справедливым. Пункт второй позитивной программы прекратить все войны, которые ты, сука, развязал, в том числе в Сирии, конечно, в Украине и так далее. Это позитивненько позитивненько. Третий пункт наказать всех твоих подонков, всех твоих Ротенбергов, Тимченко и так далее, и так далее. Всех твоих генералов мерзких, всех собрать, создать внеш возврат банка, вернуть все, что вы награбили и поделить между людьми, у которых вы это все украли. То есть поделить между гражданами России, между всеми гражданами, не только там, которые будут заниматься тем, что вас ловить по всему миру и ваших детишек и внуков. Да? Простить долги гражданам России, все долги простить, чтобы они чистенькие были, запретить э, расставщические проценты, которые вывели вы и так далее» ввести в России народовластие, чтобы не было вас подонков, чтобы чиновники избирались только на один срок, ввести абсолютную прозрачность и закон о правде, поставить видеокамеры везде, в том числе в кабинетах чиновников, а в сортирах, чтобы они могли договориться, микрофоны, нам не страшно, послушаем, как они пердят, но чтобы мы знали, чем они занимаются, все, что они Делают мы должны видеть на компьютере все, что он в черновике делает, все, что он пишет, вся почта абсолютно открытая, все телефонные переговоры открыты, в том числе и с представителями других государств. Также позитивненько мы хотим запретить все спецслужбы, накер никаких ГРУ нам не нужно, никаких ФСБ нам не нужно, никаких служб внешней разведки, и открыть все архивы, в том числе от царя Гороха все архивы открыть позитивника позитивника вскрыть всех ваших стукачей мы хотим всех до единого кто там стучал блядь, фсб там пусть его и в живых нет чтобы мы знали всех этих сук и так далее кто они там папы да в каком звании эти папы? Кто они там? Революционеры, да. В каком звании эти революционеры? Все мы хотим вскрыть и показать. Это позитивненько. Я тебе часть позитивную, вот эту вот часть, начала только открыл. Ты доволен? Мне хочется, чтобы ты оценил. Оцени. Вот это позитивненькое. А то он говорит, нужно обязательно предъявлять позитивную программу. Вот я тебе ее предъявил. Оцени ее, сука. Путин призвал таргетировать бедность в России, блядь, Пф, о как оно, представляете, то есть, что значит таргетировать, да, ну то есть выделить, выделить какую-то группу, Он выделить бедность в нищем государстве, сука, бедность хочет выделить, да помилуй бог, ты вообще с дуба что ли рухнул, Во! Выделить бедность в нижней, в абсолютно нищей стране. 50 оценков черного, блядь. Это совсем нищий, это чуть-чуть нищий, это чуть-чуть э -э, меньше нищий, да, и так далее. У этого, блядь, есть пуговица, блядь, да, а у этого полотенца, блядь. Жуть какая-то. на волном серьезе он про это говорит. Нищая страна. И он собрался там что-то как-то выделять какие-то группы бедных. Вова, это называется разговор в пользу бедных. Когда не хотят решать проблемы бедности, тогда ведут разговоры. Это называется разговор в пользу бедных. То есть вранье, лицемерие, парисейство. Так. Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова. Придуривается, что он, придуривает все, он же прекрасно знает, о чем идет речь. Он прекрасно знает, кто там давал команды по делу Голунова. Он прекрасно знает, что там были два центра, так сказать. Один центр, который Голунова хотел засадить, потому что они там. Бабки делит, да, другой хотел отмазать, потому что э, медуза под их крышей, и, и эти друзья э, разинули рот на то, на что они не имеют права. Это совершенно точно, то есть если бы они не тронули этого Голунова, то, есть, то не было бы проблем с крышей, ну как в 90-е годы, да? а не было проблем с крышей, они и дальше могли бы заниматься своей преступной деятельностью, никто бы их не трогал. То есть весь сырбор произошел из-за того, что они наехали на того журналиста, который под крышей у путинских, представляете, какой беспредел. Таргет – это мишень, стрелять надо будет. Да, ну слово таргетирование имеет в рекламе обычно. имеется в виду, то есть вот выделить какую-то цель такую, ну то есть какую-то группу людей, на которых а, рассчитана реклама. Это оттуда произошло слово таргетировать. То есть мишень. Да, выстрелить вот именно по этой мишени, да, кстати, хорошо, вы подметили, я что-то это, я выделить и выделить, да, вот выделить бедных в качестве мишени и выстрелить, и всех их убить, наверное, наверное, писец придет этим бедным, ну, мы говорили, что если Путин начал решать вопрос бедности, значит, бедным писец, да, право. Кремле, как удивительно, Песков сказал почти вчерашними моими словами, то есть он говорит, что настоящих политиков от функционеров отличает умение брать на себя ответственность перед избирателями. Таких людей нельзя назначить, они могут быть только избраны. Видите, как какой молодец, все, все правильно говорит, делают, только неправильно, все эти суки прекрасно понимают. Вячеслав, как вы думаете, коронавирус в РФ сильно полетует? Игорь, если это запущено Путиным, то, наверное, он там подстрахуется. То есть, я говорю, что э, людей, наверное, уже и кормили, и поили э, соответствующими добавками, чтобы они не заболели. да. И тогда э, весь мир э, будет очень тяжело себя чувствовать, потому что экспортировать Путин будет вирус. А если это не путинская, так сказать, забава, то тогда... Ну тогда сец России. Вы же понимаете, в России нет ничего, чтобы остановить этот вирус. Если это не путинская забава, России все, кердык. И наша задача во время этого кердыка возглавить этот кердык, вы же понимаете. Потому что все будет рушиться и нужно будет принимать быстрые и серьезные решения. Нужно будет избавляться от путинских. Все, что я говорил сейчас, все это делать, только делать это очень быстро. Просто с бешеной совершенно скоростью. Вячеслав, вы не догонять, пусть хочет выделить бедных и сделать их нищими. Отлично. «Единая Россия отрицает обсуждение смены лидера и названия». Если тема пошла о смене названий, смене лидера, то отрицает это или не отрицает, уже не имеет ни малейшего значения. Понятно, что это происки э, Вячеслава Викторовича или кого-то другого, кто не сильно любит Медведева. да. То есть это уже такой наезд, это борьба за будущее лидерство. они же тоже не спят. Они, они тоже а, понимают, что сейчас возможно перехватить власть, и поэтому они будут пытаться это сделать. Поэтому нам нужно быть очень жесткими, очень агрессивными и очень решительными, чтобы эту власть получить. В противном случае мы не получим ничего, там без нас поделят там. Хватит и Володинских, и кого угодно, они там родят новых каких-то, приведут там, вот, видите, там уже и этот писатель, блядь, за правду там с э, этим, как его, господи, актер, а да, хлобыстин, да, там, там найдут с масс кого там притащат, как зайцев из мешка вынут, скажут, вот они тут самые главные, блядь. А, вот. Поэтому нам на это ждать не нужно. в Кремле э, Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков. Сурков сказал, что новая конституция, значит и, и новые сроки, опять Путину можно избираться. Но в Кремле сказали, что это его частное мнение. Ну, понимаете, мониторит ситуацию, насколько это вызовет негодование. И... Сурков назвал себя путинистом отчасти еретического толка. Бля, что он там несет? Короче, в политике он остается. Я остаюсь, да. По политическим убеждениям я русский. А русский это, оказывается, политическое убеждение. Я и не знал. Я вот русский, а не думал, что у меня политическое убеждение русский. По политическим убеждениям я анархист. А по национальности русский. А видите, а вот э, Сурков я не пойму, кто он по национальности. Кто, то он евреем представляется, то он русским представляется, то он чеченцам представляется. А по политическим э, убеждениям он русский. О, какие у человека бывают политические убеждения, я и не знал. А по политическим предпочтениям путинист. Бля. Вот наговорил. Человек, который... Какую-то бессмыслицу всегда несет. Но делает осмысленные действия. И действия эти направлены против России. И действия эти всегда направлены были против России. И действия эти очень всегда вредили России. То есть это враг России и очень с большим стажем, с большим опытом. Так что, я думаю, без Суркова мы никак в Питерском трибунале не обойдемся. Вячеслав Володин прокомментировал расследование Навального о покупке квартиры за 230 миллионов рублей. То есть, сначала ничего не хотел говорить, потом сказал, что мама у нее бизнесмен была, а очень круто, Я в девятом году все продала, и значит, все теперь классно, денег куры не клюет. Ну, володин мы знаем, как... Большого, так сказать, мастера таких интрижек, да. то есть, когда Володин мог, мог взять в свое время суду у правительства 70, ну, по тем временам, 70 миллионов, да, как, как 70 тысяч рублей, и на эти деньги купить квартиру 300 метров на э, Челюскинцев, полностью забитую, отремонтированную и с мебелью. И все равно, ну, как вот сейчас за 70 тысяч рублей, да, там, нормально взял, взял, ну, видите, вот отчитался, взял вот я суду, и на эти деньги я все это купил. Так что он что угодно может рассказать Володин, он в этих делах молодец. Много интересного мне порассказывали в свое время, как он квартиру в Москве строил рядом с ботаническим садом. Аяцкого там немножко обманулось по-другому не сказать. Ну, правда, они оба, я так понимаю, где-то у кого-то там или отняли, или сперли, да, а потом Володин так поделил, что Аяцков получил гораздо меньше, чем ожидал. Так. Это мне что ли какой-то Николай Калкин Пишет я Не понимаю о чем речь Ну я в любом случае баню Потому что ну, Как-то это Что-то что неуважительное Так «Россиянам грозит новый штраф 50 тысяч рублей. Знаете, за что? За купание в неположенных местах. То есть Сейчас за все. Сейчас еще введут 50 тысяч за переход дороги в неположенном месте. Они что, вы думаете, боятся, что вы утонут? Нет, они боятся, что у них меньше денег станет. Поэтому они должны по любому поводу вас шкурить». Чубась попросил у пенсионного фонда деньги на развитие искусственного разума. Не, ну я понимаю так, что э -э -э, ватникам очень нужен искусственный разум. Ну у них своего нет, но путь хоть искусственный будет. Да, раз там что какую-то шапку, шапку надели, сразу умный стал. Представляете, как раз шапку сняли, опять дурак там. Говорит, вон там правитель всея Руси, я говорю, раз шапку и опять все дураки. Такая шапка с искусственным разумом. И народ очень негодует, что Чубайс деньги из пенсионного фонда на искусственный разум хочет взять, а соответственно деньги все прогуляют, и они в пенсионный фонд не вернутся. А вот вы мне скажите, народ, который негодует по поводу Чубайса, а какая разница, кто возьмет? Чубайс возьмет или Пиписькин какой-то возьмет? Они все равно не вернутся туда. Просто Чубайса вы знаете что он и эти деньги упрет и там на собственные нужды изтратит. А Пипискин, вы не слышали фамилию. Поэтому вы что думаете, он меньше украдет, что ли, этот Пепискин? Да, они все путинские украдут, они ровно все, абсолютно все украдут, до копеечки украдут. Поэтому Чубайс там, не Чубайс возьмет из пенсионного фонда, все равно кто-то возьмет и кто-то украдет. Что ж там деньги лежат, вас ждут, что ли? Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами. Представляете, какая прелесть. То есть, иными словами, во всех этих фирмах, которыми командуют всякие эти, как их, Бурханыч, да, скопилось огромное количество кнопочных телефонов, которые нахер никому не нужны. Поэтому нужна государственная программа по дарению, на те боже того, что нам не коже, да, дарению ветеранам кнопочных телефонов за счет бюджета. То есть бюджет перекинет бабки всяким бурханычам, а они старые свои телефоны свалят за бюджетные деньги. Вот эти вот путинские компании, кто с ним в доле, да, свой старый хлам свалят ветеранам. Э, прекрасно, просто прекрасно. Слайка, а у тебя вакцина от коронавируса? А я не боюсь коронавируса, но я каким только в жизни гриппом не болел, мне как-то положить на это. Кроме всего прочего, французы же лекарства обнаружили. 12 человек они вылечили. И бьют себя копытом в грудь, что вылечат всех, поскольку препарата достаточно для тех граждан, которые во Франции. Хотя, честно говоря, сегодня ездил в магазин, но если вот в Италии абсолютно пустые полки, то во Франции полки не пустые, за исключением макарон. То ли итальянцы приехали, все макароны раскупили, но они любят макароны, да, то ли просто народ ничего другого не видит, кроме макарон, скажет, ну это длительного хранения, сейчас возьмем, макарошки всегда будут. Так что макарошки здесь тоже актуальны. А все остальное есть. Почему-то расхватывают, как сумасшедшие, воду, я не знаю почему, то есть воду из-под крана можно пить, я даже что-то даже засомневался, думаю, может мне не пить больше из-под крана воду, если ее так хватают, вот тоже купил, испугался и купил несколько пятилитровых бутылок воды, вот, и на короны, вот, все, больше ничего не берут. А Вячеслав, вот, смотри, интервью Девушки на канале Саша Сотник. Канал Саш Сотник я не смотрел ни разу в своей жизни. Никогда, понимаете? И я не думаю, что я что-то в своей жизни буду менять и, и смотреть его канал. А, так. Каждая пятая компания в России закрылась в 2019 году. Ну, видите, это вот по поводу развития бизнеса. Путин там чирикал, развивает бизнес. Россияне отказались экономить на алкоголе. Видите, как здорово. То есть на одежде экономили, на обуви экономили, на бытовой технике экономили, на всем экономили, на алкоголе не стали экономить. Говорят, а, что тут экономить на алкоголе, на самом главном, вот такие дела, и естественно, то, на чем не экономит, будет расти в цене, конечно, будут и акцизы расти, и все такое, поскольку где-то надо брать бабло, поэтому будут увеличивать акцизы на алкоголь, они смотрят, люди продолжают бухать, ну, включаем. Госдума разрешит уничтожить незаконный, уничтожать незаконный алкоголь. А до этого как его не уничтожали, а что с ним интересно делать? Вот такая вот интересность. Ну я думаю, что сейчас они... Вернуться к теме сигареты, алкоголя и так далее. То есть будут наворачивать на всем. На этом уже повторно. Еще вернуться к теме бензина. Безусловно, новые какие-то акцизы придумают на бензин. Вернуться к теме дорог, чтобы еще за дороги брать. Ну, то есть то они грабят там, где они уже грабили. Они трахают ту лошадь, которую они трахали постоянно. Поэтому, в общем, ничего нового. Когда переворот... Как когда? Когда народ решит устроить переворот, да? Да, прям как-то этого рифма получилось. Народ-переворот. Карамурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов. Вот Требует сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление и так далее. Чувак, прикалывается Это уже, конечно, я молчал Вообще не говорил, но вообще это мерзко Совершенно мерзко вот То, что вытворяет этот кренч Помните, когда была первая информация Что эту кора Мурзу отравили Я высказал сомнение Я всегда чувствую спинным мозгом Я говорю, кому нужен? Кто будет его травить? Нахер он кому нужен? Че он Путин что ли, плохо делает? Нет, вовсе Классно он делает, он ездит по всему миру Рассказывает такой Вова страшный злодей, блядь, типа и про прочее прочее, то есть он фактически на клюшку подают, да, вот и тогда, когда в Парнас э, в Парнасе выиграл праймерис вот этот кредит больше всего залупался. Почему? Ты сказал, что я это говорит, вот ты вы говорили, что э, как же он, не то что не травили, но я говорил, что его вообще не травили, что это не отравление, а ну, в смысле, я имею в виду вот, я, что это Не ГБ его отравило. А кто же меня отравил? Жена отравила. Я говорю, да никто тебя не травил, да ты че? Кто же тебя может травить? И абсолютно я был убежден, что его никто не травил, пока не встретил одного своего товарища, которого вы прекрасно знаете. Фамилию я его не буду называть, но вы его все прекрасно знаете. И я говорю, ну что вот этот залупайца, твой этот, карамурзаторный. Он говорит, ну а что ему не залупаться, говорит, он, он, он говорит, употребляет говорит, препараты ежедневно, голову лечит, она у него не совсем здоровая, говорит, это я рассказываю то, что мне товарищ рассказал. Если Коробуза обратится в суд, то я привлеку товарища, чтобы он в суде это подтвердил, а он известный, так что я думаю, что он не будет этого делать, я бы посмеялся. Так вот... Говорит, мы бухали с ним вместе. Говорит, пили вискарь. А он психотропные препараты употребляет каждый день. И чтобы, ну, все нормально там было. А их нельзя с алкоголем мешать. Он смешался с алкоголем, попал в реанимацию. Ну, раз попал, он не понял. Че, второй раз, какое отравление было, я не знаю. Я не разговаривал. Но я полагаю, что по той же самой схеме. А теперь уходит там какой-то ФБР трясет. Вот что че человеку надо? Это удивительные совершенно люди, надо сказать. Так. И новок в ближайшие двадцать лет заявил, что потребности в нефти сохранятся и будут расти, удивительные люди, эти навыки, все, они думают, что весь мир крутится вокруг их нефти, мир будет развиваться, и вот он рассказывает, что хотя там крупнейшие страны переходят на электромобили, но значит меньше не станут потреблять нефти, Вас слышите? очень смешно. Конечно, будут а альтернативные источники, и не будет никакой нефти в ближайшее уже время. Ни газа, ни не, Но ну, она будет там. Даже я вам долгое время рядом с моим домом в Саратове была керосиновая лавка. Да? Я в школу ходил мимо этой керосиновой лавки. Так. Слава, привет, все из Баку, в Иране бушует коронавирус, Баку сейчас вылавливают иранцев и сажают в больницу, тюряга на карантин, иранцы негодуют, а их пинками в больнички загоняют. Ну, это ожидаемо, конечно. Слава, смертельно больные люди готовы коротко, короткосрочно служить стране, надо бы семьям после всего помочь. Ну, безусловно, я знаю эту тему. И ко мне в свое время подходил спецназовец, один, который очень тяжело болен из Тамбова, причем серьезный, то есть в очень больших погонах, который говорил, что, в общем, ничто его не остановит, но, но надо быстрее, то есть много таких людей, которые заявляют о желании как-то послужить будущей России. Дружище Мальцев, скажи, где и когда от тебя польза народу? Здесь и сейчас. Все остальное, когда вам кто-то рассказывает, что в будущем будет польза, это херня. Это насрите этому человеку на голову. От меня польза здесь и сейчас. Понимаешь, Алекс Алекс? То есть Я говорю правду тому народу, который привык слушать ложь, которому засрали уши. Я ему эти уши прочищаю, понимаешь? Поэтому от меня правда всегда конкретная в конкретном месте. И раньше, каждый раз, каждый раз, до того, как я вещал, когда был депутатом, когда возглавлял Саратское сыскное бюро Аллегры, когда был участковым, когда служил на границе, всегда от меня была конкретная польза. Здесь и сейчас. И сейчас это продолжается. И я не кормлю завтраками, не кормлю будущим. Я не Путин, понимаете? Я говорю о будущем, конечно. Но я говорю, исходя из сегодняшнего дня. Так что, дружище, я понимаю, кто это написал. Да, даже даже прекрасно понимаю. Я тебя точно не дружище. Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы с самолетами, то есть можно сбивать гражданские самолеты только в том случае, если на борту нет пассажиров, а как узнать в иллюминатор заглянуть, подлететь и заглянуть в иллюминатор, он так полагает, это делается Мишустин, на самом деле это чистейшая отмазка, поскольку... У самолет-нарушитель сбивают с такого расстояния, когда обычно ничего не видно. Да, в редких случаях только подлетают, там пытаются его куда-то завернуть и так далее. Украинец пытался поджечь в здании офиса Зеленского. Вот, и, ну, что же можно сказать, бывает. Зеленский отдаст шахтерам зарплату министров, то есть он сказал, что если до мая не рассчитаются с горняками, то у министров возьмет зарплату, можно было бы сделать сразу, зачем ждать до мая. А потом министрам деньги бы отдал, ну, до мая. Он говорит, до мая надо рассчитаться. Ну, отдайте, а министры до мая подождут. Они же не горники. Если вот э, там какой-то спрашивает, как я буду поступать, вот так и буду поступать. То есть, если бы я был на месте Зеленского, я бы так и поступил. Да? зарплат не получишь пока, последний не получит денег. Все, все получили, все, иди, получай. Вот коса открыта, все нормально, тебя ждут. И так же и сам, и так же и сам вместе с этими. Как говорится, капитан уходит с корабля последним. Так и должно быть. Слава, скажите, Брежневский застой лучше путинских рывков и прорыв. Ну, Брежнев был застой, а у Путина, и это я давно еще написал, еще давным-давно, еще там в 2005 году, что путинский отстой. Поэтому, конечно, отстой и застой – это разные вещи. Да и при Брежне не было никакого застоя, давайте говорить честно, какой там нахер застой. Экономика росла, посмотрите, как она росла, какими темпами. Больше 10% ВВП, мир, э -э -э, почти 12% выпускал Советский Союз, а Америка 17%. О чем речь, какой застой, о чем вы говорите. А сейчас меньше 2%. Так. Ну, в общем-то, дочь экс-президента Узбекистана откажется от 686 миллионов в обмен на свободу гульнара Каримова, значит, откажется от претензий на 686 миллионов замороженные в Швейцарии они. Ну, понятно, что поделит теперь новая шобла. Они что, Народу Узбекистана, что ли, достанутся? Да нет, конечно, достанутся новые шобли. Так. Ага. Половина советской статистики надута, но 6% было где-то. Да вы понимаете, что считали, не советские. Как, как они могли надуть? Они не могли таких вещей надуть. Поэтому считали-то всем миром, да? Спасибо, что смотрите... Подписывайтесь, я все не могу рассказывать просто потому, что передача не резиновая, поэтому подписывайтесь на канал «Народовластие новости», пишите в чатах, скидывайте новости в чат. Во-первых, на «Народовластие 5.11» туда... Скидывайте все. И кто ли хочет, чтобы я посмотрел что-то лично, особенно новости или ваши предложения и так далее, то скидывайте на мой чат в канале Авторская программа Вячеслава Авторский канал Вячеслава Мальцева. Авторский канал Вячеслава Мальцева в телеграм-канале там и чат, и, и канал. И сбрасывайте, я почитаю с удовольствием. Все, что вы туда скинете, я все прочитаю. Так. Вот тут мне пишут, чтобы я сбрил усы. Вопрос, нафига? Александр, думаю, вирус Ухань-400 не путинская забава. Не может быть, просто не верю, что он совсем, не понимает, что за такие убытки, которые понес Китай, он точно подавится чаем. Ну, не знаю, вы же понимаете, я же говорил, что Путин нажмет красную кнопку, а она же может быть какой угодно, Это красная кнопка. Поэтому сейчас у всех будет завод полный рот с этим вирусом, да, не до Путина будет. Не, я не утверждаю на 100%, даже на 50%, это 50 на 50, я думаю... Валерий, спасибо. Радо, доброго времени суток. Дядя Слав. можно вопрос, а что стало с вашей недвижимостью в Саратове и Москве? В Москве у меня никогда не было недвижимости, в Саратове у меня э, перестала быть какая-нибудь недвижимость еще когда я был в России. То есть я потихоньку, все, что у меня было, там, квартира, мамы, там, помещение соответствующее, офисное было, копеечное, да, там, какие-то, ну, и недвижимость, там, какие-то еще, наверное, сараи остались у меня, там, гараж какой-нибудь, сарай, там, я помню то, что по наследству, это я не знаю, что с этим случилось, а с, со все остальное я продал на, кстати, очень небольшую сумму, очень смешную сумму, к сожалению. Все, все еще там, в России, и, и, и, так сказать, ну, не все, может быть, какая-то часть денег перекочевала сюда, но очень незначительная, то есть очень смешное все. Сколько там квартир стоило? Там 2 миллиона рублей. И я ее продал еще там в 2013 что ли, году. Так что это И что стало с Вашим депутатским удостоверением, значком? Спасибо. А, да. Ну, депутатские удостоверения и значки, я не знаю где сейчас. Во-первых, это не одно депутатское удостоверение. Наверное очень много депутатских удостоверений, наверное штук семь, всяких разных. Там каких только не было депутатских удостоверений и значков тоже четыре депутатских значка. Я ни разу не надевал депутатских значков, а вот четыре, не семь, даже больше, потому что там еще зампреда Думы, еще секретаря Думы, председатель комитета по законности, там один депутатский, да, и такой, потом еще Каких 7, там, 15, наверное, всяко разных удостоверений. Не знаю, что случилось. Судя по тому, что вы спрашиваете, вы, наверное, знаете, что стало с моими удостоверениями и значками. Но я так понимаю. Вирус, а как же быть с профессурой? Они что, не нужны? Это же абсурд. Или они уже ни с чем не считаются? Я не понял суть вопроса. Как к чему это? Ну что, они ни с чем не, ни с кем не считаются, это абсолютно точно. Леонид, на помощь каналу спасибо, Николай, спасибо. Лена Путлер ни в чем не виноват. Он понимает, что происходит, но ничего сделать не может, так как его полностью контролирует окружение, и, он же застав... и оно же заставляет его совершать преступление. откажется, убьют родственников. О, как, блядь, Лена мыслит. Представляете, какая, какая вата, блядь, железная. Блядь. Просто если человек отказывается, они родственники... Он с каким удовольствием это делает? Вы посмотрите, блядь. Он сам ваших родственников убьет, блядь, Лена. Это на полном серьезе написал. Вот что в башке у этого человека. Жуть. Мне страшно, когда я читаю такие опусы. Блядь, просто страшно. Станут, человек может это думать на самом деле. Путин ни в чем не виноват. Его контролирует. Ну и нахер тогда тебе такой Путин. Если он, находясь на самом верху, не может выйти из-под контроля. Как Вольтер, вот хорошо очень недавно напомнили, говорит, чтобы понять, кто вами правит, Узнайте, кого нельзя критиковать. Так вот, Лен, я вам скажу. Нельзя критиковать Путина. Из-за чего у меня произошли все скандалы с сильными мира сего, из-за чего мы разосрались и разошлись совсем, как в море корабли. От меня требовали только одного, чтобы я не критиковал Путина. Все, чего угодно делай. Кого хочешь критикуй, только не критикуй Путина. Все, меня больше ничего не требовали. Так что... Извините. Роман Матрос нет вопросов по своему усмотрению. Спасибо, спасибо. Так. Опа. Пробую открыть донат, который для студии на колесах для мобильной студии так. Ага. роман санаев 26 число да здравствуй революция ура ура леонид на студию спасибо панторез на что-нибудь привет из сша привет сша очень хорошо так Спасибо большое, что вы помогаете, большое спасибо, что вы смотрите, подписывайтесь, пожалуйста, на, потому что количество подписчиков стало, ну, не стало падать, а рост подписчиков чуть-чуть замедлился, поэтому подписывайтесь на канал «Народовластие», распространяйте его обязательно. Подписывайтесь на Народовластия Телеграм-канал, на авторский канал Вячеслава Мальцева в Телеграме, подписывайтесь. То есть для того, чтобы у нас было с вами взаимодействие. Но самое главное, давайте сделаем так, давайте те люди, которые, вот я обещал, что в среду скажу, как связываться, вот э, те люди, которые готовы в качестве волонтеров быть, напишите, ну, наверное, через VPN или как-то на почту, она э, www.mallcev64.gmail.com, пишите на эту почту, а потом, э, связавшись с вами через эту почту, мы э, другие, так сказать, уровни э, связи продумаем. Я думаю, что это будет связь через Telegram. Пока давайте так. То есть те, кто готов волонтерами в интернете работать, те, кто готовы нам помогать, прошу вас, свяжитесь таким образом. Напрасно ты списал 60-летних утиль. Я мне самому в этом году 56 никого я не списываю. Я думаю, что мы еще послужим нашей стране мы еще послужим нашему народу. Я даже 70-80-летних не списывал. Масса людей, которые находятся там в очень древнем возрасте, но которые сохранили здравость мышления и которые еще, будь-будь, будут там полезны. Еще как. Да здравствует революция. До свидания.